Чем меньше слова я тем отношения лучше когда мужчина и женщина начинают жить то самый легкий способ разрушить от эти отношения это я коня я ордена ленина я я я мне для меня мое и так далее научитесь уже наконец-то произносить мы мы мы мы мы мы мы мы мы наши дети наша семья наш папа наши деньги наши совместные имущества наши наши наши наши наши наши, наши это значит ничего не скрывать никаких тайн это бесконечное доверие отношения которые начинаются и держатся только на интиме очень болезненные поэтому кто-то начинает в них болеть, и отношения переходят в манипуляции, ага, вот о чем я говорю, манипулировать можно, вот начались отношения, мужчина выбрал женщину, ему нужно только интим, женщина ничего там от безысходности начала жить с этим мужчином, с этим мужчиной.